Продолжаю, продолжаю снимать с этих бешеных улиц <смех> Маршрутчик от Бога называется <смех> клип. Вот. В общем, я также еду сейчас на отжимки полный артум. За Закла в принципе вот, а вот дождь пошел ездить на открытую. Мотобат называется. А там какая-то церемония и там походу что-то что походу что-то там произошло. Да, трясет здесь, конечно. Вроде на Филиппинах не особо, как бы, интересно, чисто ради экстрима, если так приезжать сюда. Поэтому я сейчас еду за город. Сядет или не сядет, повезет, короче. Да. Вот. Останавливается везде, короче, даже не это самое, ну неважно, тут остановки вообще как-то таких нету. Все люди стоят, он просто тормозит, кричит куда едет. Вот и они то, кому надо запрыгивают. Ну, есть местный рынок. допуск вот там будет более комфортабельный какой-то. Вот он там зазывает еще один. Там. То есть всякие трафик-контроллеры здесь стоят. Они контролируют это все, деятельность этих маршруток. 43 рубля как ни странно у этого джип в принципе внутренне это выкладывание вот газами не так воняет такого вот у других действиях на этот раз я нахожу в какой-то берегушке в Мобухане, да? провинция Батангас здесь вот такие вот рейки ездят и разные вот, мопеды тоже то есть мототранспорт здесь очень развит запах на улице такой ну может быть здесь просто куриная ферма такой значит с тухлыми, тухлыми яйцами воняет в принципе но это еще нормально то есть полицейский был вот. и поэтому мы сейчас едем в другое место ну, ну, а здесь вот такая вот деревушка небольшие магазинчики типа рынок вот грузовикам есть запрещен туда вот там в принципе здесь в основном трайки и вот эти джипки транспорт здесь вот микроавтобусы такие Большие автобусы, тем более. Это 125 кубов, mm -hmm. практически у всех они. 253 куб, кого там 90 есть что-то 90 кубов и 125 тоже самое популярное. А это вот тоже какое-то типа посольство или что-то в этом духе. Администрация, а ну, вот это да, главная администрация здесь у них находится. Само оно вырастает. Хотя, скорее всего, стрелю, потому что в джунглях там, там, там, прям ну, высокая очень достаточно. вот оно как такового прямого он едет там, где людям надо выйти то есть просто по пути он заезжает в разные города деревни и высаживает людей джипни же идет по маршруту и если людям надо, они садятся людям надо выходить но именно на именно маршруте вот так ну а мы едем дальше вот эта автострада пошла платная наверху вот парни вот так вот ездят вот на таких вот как вот кстати в России почему вот не сделать такие вот трайки очень удобно и достаточно дешево обходилось бы это все да конечно не каждый поедет на таком но все это как бы со временем можно привыкнуть в принципе почему нет ну вот двоих троих людей подвести как такой частный такси в принципе. очень удобно я бы сказал и более безопасно ну зная что не перевернется он потому что там устойчивость лучше чем Здесь вот продаются разные, вот написано, вот домики там, места разные, там, типа, для продажи рынки, рынке, вот, на рынках и так далее. Вот. В принципе, цены такие же, как в России, ничем не ни, ни меньше, не больше. Ну, единственное, на фрукты, конечно, есть подешевле цены. мебель, всякие там, бытовая электроника, там все, все так же стоит. Но зарплаты здесь, как сказать, ну, пониже, чем в России. Где-то процентов на 30, наверное, так, ниже, чем в России. Средняя зарплата. Поэтому, как бы, ну, люди сами все делают. В основном, как бы здесь вот эти джипы, все эти трайки, все это вот для дома, что-нибудь там много очень ручной работы это как бы все вот стар, старое, очень такое, самодельное. Поэтому, в принципе, здесь как бы кастомщиков очень много. Кто занимается всякими этими сваркой и так далее. Поэтому, если у вас есть желание, можете сюда приехать заняться кастомом тоже. Там сегодня покатушки весь день. Сейчас закрепим камеру, чтобы не слетело. Вот мы едем по такой вот типу даче. Дачной деревне. Бананы растут. Разные деревья тропические. Очень интересно вообще. Там вот пальма виднеется, всякие фазенды тут у людей. или меня так. по боксу и выступает, значит, этот филиппинский какой-то боксер. И, значит, во всех практически деревнях есть такие открытые типа спортбары, и там люди сидят и болеют за боксера, за своего. Вот, welcome, Festa 2015. Ну вот, пошли уже тут, город джунгли практически лесов, пор. Отельный комплекс там такой у около в море, в принципе другого транспорта здесь нет, поэтому добираться только вот на этих маршрутах. Так в принципе интересно достаточно, у них тут всякие постройка. поэтому как бы люди вот едут в местах где школы достаточно близко.